Всем привет и добро пожаловать на компьютерную грамоту. Меня зовут Михаил. И давненько не виделись. В последнее время я не так часто здесь бываю. И вот последний раз я вижу, что я записал видео 11 месяцев назад. Это очень давно. Я сейчас занимаюсь больше другим каналом. Его можно найти, собственно говоря, здесь, в интересных каналах, перейти на него. И я развиваю канал по веб-разработке. Рассказываю про CSS, JavaScript. HTML, такие вот вещи, но я хочу вернуться и в компьютерную грамоту тоже, буду стараться по чуть-чуть видео сюда записывать тоже. Сегодня мы как раз продолжим тему по Ubuntu. Я когда-то обещал разобрать какой-то базовый набор команд, которые доступны нам в терминале, и как раз, видимо, время пришло. У меня открыт терминал, открыта папочка, в которой мы будем, ну, видимо, что-то делать. И давайте начнем Давайте начнем, начнем с базовой вещи. Посмотрим просто, как, собственно говоря, посмотреть, что есть в этой папке. Мы сейчас находимся в домашней директории. То есть по умолчанию, когда я открываю терминал, я нахожусь в домашней директории. В данном случае домашняя директория пользователя. Она соответствует моей домашней папке, если я открываю ее через, по сути, файловый менеджер. Чтобы посмотреть содержимое папки, можно воспользоваться командой ls. Если не добавлять никаких параметров, она просто вот такой вот списочек выведет. Если нам нужно больше информации, мы добавляем ключик l. Соответственно, опции добавляются либо через один тире, соответственно, там может быть разное количество ключей, причем подряд их можно писать, либо, соответственно, два ключика, когда нам нужно полное слово, допустим, написать. И вот более полная информация. Здесь мы видим информацию о доступе к файлам, на чтение, на запись и так далее. Там, в данном случае мы сейчас не будем глубоко это погружаться. Здесь есть информация о размере, но ее этот размер не очень удобно читать. Поэтому сразу, чтобы было удобнее, мы можем воспользоваться той же самой командой, но добавить еще один ключик «h». Human Readable, да, человек удобно читаемый. Порядок ключей не имеет значения. можно написать H, HL или LH, в данном случае не важно. А нам важно то, что у нас теперь информация о размере более понятная. Мы видим теперь информацию в мегабайтах, в килобайтах, и это куда как приятнее, чем вот пытаться здесь высчитать, а что же все-таки здесь про килобайты идет речь, или про мегабайты. Вот Ls. Соответственно, можно просто так выводить, либо более подробно, когда нам это нужно. Для очистки экрана я нажму Ctrl-L. Другая команда очень популярная – PVD. Ее чаще всего просто используют, чтобы показать, где мы сейчас находимся. И вот я вижу, что нахожусь в домашней директории пользователя Михаил. Это я и есть, соответственно, я в своей домашней директории. Бывает часто, когда мы какую-то навигацию используем, куда-то переходим, мы можем забыть, где мы сейчас есть, и вот бывает полезно напечатать. А следующая вещь – это как раз та самая навигация. У нас есть команда CD, сокращение от change directory, и мы можем указать прямо путь. То есть я могу, допустим, указать папку var и оказаться в ней. Да, команда pvd. Теперь мне однозначно говорит, что я нахожусь в папке var. При этом я могу... Находясь здесь, посмотреть, что там внутри и пойти дальше, сказать, что окей, мне нужно, ну я могу написать полностью, что мне нужно var, лог допустим. Но находясь в этой директории, мне не обязательно писать прям полностью от, абсолютный адрес. То есть каждый раз, когда я начинаю после CD писать слышек я пишу полный адрес. А мне достаточно иногда относительно, вот относительно того места, где я сейчас, пожалуйста, давай-ка мы зайдем в папочку с логами. Действительно мы в нее зашли. Можем посмотреть, что есть в ней, и, ну, по сути, все, что у меня сейчас отображается синим, я делаю вывод, что это, по всей видимости, что-то связанное с файлами. Аналогичным образом я могу захотеть перейти дальше, допустим, в папку OpenVPN, и чтобы не набирать это имя целиком, я могу набрать его часть и нажать на клавишу «Табуляцию». И он мне автоматически заполнит все оставшееся, я перешел в нужную мне директорию. И опять же, могу смотреть ее содержимое, могу смотреть его более подробно и так далее. Вот, оказывается, там ничего нет. Если мне нужно вернуться в домашнюю категорию, мне не обязательно писать вот так вот «home», «михаил» и так далее. Если мне именно моя нужна, я использую просто вот такой вот символ «тильда». А обычно там еще русская буква «ю» находится, и я оказываюсь в домашней директории. Еще раз проверим, что мы оказались там, где нужно. И действительно, home, михаил, все как надо. И я вижу, что у меня здесь есть некий файлик, называется он examples.disktop. Давайте попробуем его распечатать. То есть я не хочу открывать его ни в каком редакторе, ни, ничего с ним делать. Я просто хочу посмотреть его содержимое. Это очень частая история, когда нам нужно просто посмотреть содержимое. То есть ну, а для этого не хочу использовать никакой дополнительный софт. У нас есть для этого несколько команд. Первая из них называется cat. К кошке никакого отношения не имеет, к категориям тоже, ну вот такая команда. Здесь я тоже могу использовать имя файла, не целиком писать, я использую табуляцию, он автоматически мне допечатает. Так вот, команда cat мне распечатает содержимое этого файла на экран, причем в данном случае я окажусь сразу в конце содержимого. Хотя, если содержимого много, да, мне, может быть, захочется прочитать его с самого начала, а не с конца. Все-таки мы привыкли читать сначала в конец, хотя а, бывают и а, разные привычки у людей. Вот, поэтому команда cat, она больше подходит для каких-нибудь небольших а, а, файликов, когда мы заведомо знаем, что внутри. Например, очень часто ее используют для того, чтобы распечатать на экране, а, допустим, ssh-ключ, чтобы его потом в дальнейшем скопировать. И, собственно говоря, что тут подобное, небольшое Для больших файлов обычно используется другая команда Она называется лес Но она более хитрая Она открывает мне файл с самого начала И вопрос, а как его листать да, Стрелка вниз он, в принципе, тоже работает. Да, мы могли, можем использовать ее, можем использовать пробел, а можем использовать кнопочки PageUp и PageDown. Соответственно, PageDown будет листать нам постранично вниз, page Up постранично вверх. Если вдруг какой-то момент мы передумаем, что мы не хотим просто дальше читать, мы хотим просто закончить чтение, мы нажимаем на клавиатуре клавишу Q. И сразу а, выходим в конец. По завершению этого документа сразу можем дальше что-то печатать или с две команды. В зависимости от э, размера файла используем либо ту, либо другую. Теперь давайте поработаем немножко с файлами. Не очищу экран с файлами и папками. Давайте научимся создавать папки. Допустим, mkdir команда, которая создает нам папки. Допустим, я хочу новую папку, назову ее тест 1 Оп, у меня появилась папка тест 1 Она пустая, там ничего нету. Соответственно, все замечательно. Иногда бывает нужно создать сразу несколько папок, ну, это не так часто бывает, но иногда бывает нужно, допустим, я точно знаю, что по структуре у меня будет, да, допустим, папочка www, в ней совершенно точно там, допустим, будет папочка, допустим, wp-content, а в ней совершенно точно будет папочка themes. Чтобы три раза мне по три, трижды mkdir не набирать для каждой папки, я могу это сделать. Но просто так он мне не позволит создать. Он будет не ругаться, что невозможно создать каталог один с таким именем. Если я хочу три, мне нужно добавить здесь дополнительный ключик. Опция минус P. И проверяем. Я смотрю, что у меня где-то должна была создаться папка www. Вот папочка wp-content, в ней папочка zims за раз можно создать вот так вот в глубину любое количество папок это я считаю что достаточно удобно ну, раз уж мы их на создавали давайте в одну из них войдем да, вот зайдем сюда и соответственно здесь используем уже знакомую нам команду cd перейдем в папочку 3w папки научились создавать а как быть с файлами из команды touch на самом деле она не совсем была придумана для того, чтобы создавать файлы. Она, как правило, используется для того, чтобы обновлять время последнего изменения файла. Но у нее есть побочный эффект. Она как раз, если файлы еще не существует, она его просто создает. Допустим, я создам файл, который назову file.txt. И я вижу, что у меня в папке этот файл появился. логичным образом, любое количество файлов с любыми расширениями, даже без расширения, мы с вами можем создать. Окей, okay, а как мне работать с этим файлом? Нужно ли мне двойным кликом вот тут открывать, искать какой-то э, редактор? Вообще есть встроенный редактор в Linux, по крайней мере, если мы работаем с Ubuntu, да, настольный компьютер, мы можем использовать редактор, который называется Gedit. Соответственно, опять же, мы можем вызвать его из командной оболочки и вот так вот вполне э, простой, обычный, ну, чем-то на Windows-ский блокнот похожий, Инструмент, которым можно здесь что-то печатать, можно даже разные вкладки с разными документами открывать. Соответственно, все это дело можно сохранять. Ну, в общем, привычно, ничего сложного нету. Но если вдруг у нас нет оболочки, и мы хотим все равно с файлами работать, мы можем использовать один из встроенных в терминал редакторов, самый простой из них — Nano. В данном случае мы используем вместо гейдита команду Nano, пишем название файла и входим внутри нашего терминала, входим в режим редактирования, ну, чтения и редактирования этого файла. В данном случае зависит от того, насколько у нас там хватает прав. В домашней категории нам не нужны суда права, чтобы что-то редактировать. Если какая-то другая категория, нам может понадобиться перед нано написать еще и суда. Мы видим, что в нашей папке временный файл на время редактирования появился. Мы можем сюда что-то написать, допустим, hello world. И как отдел сохранить? У нас снизу есть подсказки. Что, в общем-то, сделать? Здесь и поиск есть, и замены, и так далее. Нас сейчас интересуют простые вещи. Вот записать файл нас интересует. Странно, что не Ctrl-S. Соответственно, крышка означает Ctrl, потом какая-либо буква. Соответственно, Ctrl-O, я говорю записать. Он меня уточняет, в какой файл. Я говорю, да, именно в этот файл, Нажимаю Enter, он говорит, что он записал мне одну строчку, и хочу просто выйти отсюда. Ctrl-X для выхода. Все, временный файл удалился. И теперь я могу попробовать распечатать содержимое. Мы уже это умеем, только не car, конечно же, а cat. И мы видим содержимое моего файла. Окей, научились создавать папки, научились создавать файлы, научились открывать файл для редактирования. Нам бы теперь еще научиться их удалять, копировать и перемещать. Ну, давайте начнем, наверное, с копирования. У нас есть команда, которая называется cp, сокращение от копии. Копии так коротко, ну сократили еще больше. Соответственно, дальше мне нужно указать имя файла и то, куда я буду его копировать. Я могу полный адрес написать, соответственно, абсолютный, либо относительный того места, где я сейчас нахожусь. Ну, допустим, давайте абсолют, относительно попробуем. Вот у меня есть папка wp-content, я хочу туда скопировать мой вот этот файл. Давайте проверим, есть ли он там. И да, вот он действительно здесь лежит. И ну, даже, наверное, все-таки правильнее будет сделать это через терминал. Да, перейдем в WP-content. Посмотрим. Да, мы видим, что там есть папка и файл. И попробуем его, наш файлик, распечатать. И действительно, его содержимое в данном случае, опять же, ничем не отличается. Очень легко. Копирование. При этом мы можем не только копировать, мы можем и перемещать что-то. Команда move, опять же, сокращенная, из четырех букв сделали две. И, опять же, что мы хотим перемещать? Опять же, дополнение табуляции работает. И куда? У меня есть папка темы. И, опять же, в нее я могу просто переместить. Снова сделаем команду ls. И увидим, что теперь у нас в папке wp-content нет больше файла. Мы можем убедиться это в этом и здесь. Только есть папка с темами. Если мы перейдем в папку с темой, и распечатаем. Она раньше была пустой. Мы видим наш файл теперь там. Очень хорошо. Кстати, чтобы выйти на директорию уровнем выше, мы используем просто две точки. Две точки для выхода выше. Умеем копировать, умеем перемещать. Давайте научимся удалять. Есть команда «rm» — сокращение от «remove». Remove, если нам нужно просто файлик удалить, а где мы, кстати, сейчас находимся, мы находимся в www, у нас здесь есть уже файлик, давайте мы его как раз удалим. С файлами все просто, соответственно, мы просто имя файла пишем, и он удаляется. Ни в какую корзину не помещается, просто сразу удаляется, поэтому надо быть аккуратным. Если мы хотим удалять директории, да, у нас здесь есть директория wp-content, он может нам поругаться. Ну, в общем-то, правильно. Он скажет, что это вообще-то папка, и она, возможно, не пустая. Есть вообще отдельная команда для удаления папок, но, в принципе, можно использовать и rm. Просто здесь нужно добавить э, ключик минус r. Он будет означать рекурсию, и он рекурсивно будет удалять и эту папку, и все ее содержимое. То есть он перед этим, чтобы удалить эту папку, должен удалить сначала все ее содержимое. И тогда действительно она у нас удалилась, и мы видим, что в папочке www у нас теперь пусто, здесь ничего больше нету. Ну и напоследок давайте посмотрим небольшую историю, как вообще быть, если мы забыли, что делает алиная команда. Есть такая команда man, можно запомнить хотя бы ее. И она позволяет нам прочитать некую документацию по какой-либо команде. Мы знаем, что есть команда pvd, но забыли, что она делает. Мы пишем man, мануал, дай мне мануал по вот этой команде. Нажимаем на Enter и входим в режим чтения. Здесь точно так же стрелочки вверх-вниз у нас работают. Мы можем читать, можем опять же page up, page down использовать. И здесь мы подробно видим, что делает эта команда. Видим все ее ключи в короткой и длинной записи, все варианты. Здесь на самом деле вот у меня даже сейчас скролл работает, что вообще потрясающе. Если вдруг мануал очень большой, такое часто бывает. Давайте допустим, опять же кнопочкой Q мы оттуда выйдем. Точно как же, как из леса мы выходили. И, допустим, попробуем команду ls. Здесь прям много всего. Если мне нужен поиск, Ctrl-F, да, мне здесь не помощник. Что-то вот странное случилось, нажать на Ctrl-F. Но я хочу искать что-то. Я нажимаю слэшек, Не тот, который на цифровой клавиатуре, потому что ничего не даст. А слэш, который вот рядом с русской буквой U. И мы здесь можем напечатать какое-то слово, допустим, слово «файл». Нажимаем на Enter и входим в режим поиска. Он у нас подсвечивает э, определенные вхождения. И опять же вопрос, как здесь э, перемещаться по ним. Клавиша «n». «n» опять же, латинское «n» позволяет нам перемещаться к следующему. Ну, по сути, «next». Когда последний мы увидели, он нам пишет о том, что больше ничего не найдено. Соответственно, есть еще «p» как «previous». Соответственно, «previous» э, либо «next». Мы вот так вот можем с вами перемещаться. Для выхода, опять же, клавиша Q. Вот. Man очень хорошая команда, чтобы, соответственно, мануалы посчитать по тому, вообще, что происходит. Мы с вами рассмотрели команды, но каждый из них более подробно можно почитать и узнать, что она делает, какие вообще возможности у нее есть. Есть еще интересная команда, она называется Info. Открывается достаточно тоже интересная среда, где много всего любопытного тоже можно почитать, информацию о, о системе, здесь тоже приведены команды, и здесь можно много информации получить вообще по работе с Linux, здесь много есть и команды, и прочих каких-то вещей, вот здесь есть, соответственно, меню даже, меню и используя меню, можно даже какую-то навигацию проделать, допустим, я хочу посмотреть какие-то функции, нажимаю на Enter, и ничего не происходит. Да? Ну-ка, я выделяю меню, соответственно, курсором. Да, допустим, разрешение файлов. Нажимаю на Enter оп, и перехожу в нужную категорию. Могу посмотреть. Более того, здесь есть еще дополнительное меню. Могу перейти отсюда куда-то. Если я хочу вернуться назад, я использую клавишу U. Under, видимо, или Up. Подсказка. Up. Да? Подняться наверх. Ну и для выхода у нас, как всегда, будет работать Q. Вот очень интересная среда, информация. Ищем, ищем, смотрим, что нам интересно. Допустим, я хочу узнать о базовых операциях. Выбрал, нажал на Enter, провалился, смотрю, ага, 11 базовых операций. Начинаю их изучать, иду дальше и смотрю, что, допустим, про удаление здесь пишется. Изучаю, изучаю, изучаю, изучаю, изучаю. Прочитал, нажал, все, у меня все устраивает. Нажал на кнопочку U ну, либо на кнопочку «Q», чтобы завершить. Вот такой вот обзор. Мы посмотрели много команд, но они на самом деле... Базовые, есть куча других, тоже популярных. Я планирую, что в дальнейшем я еще запишу видео о том, как делать поиск. Поиск по файлам, поиск по документам. Это штука крайне популярная и крайне нужная для работы. На этом все на сегодня. Надеюсь, вам видео понравилось и было полезным. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Подписывайтесь на другой мой канал. Если вам интересна моя разработка, ставьте лайки, комментируйте. И до новых встреч. Всем пока.